Всем подписчикам привет! Сейчас я вам расскажу о скорой помощи, которая всегда находится рядом с вами. Это знание, которое позволит вам в минуты как какие-либо критические для здоровья помочь самому себе или с помощью каких-либо людей сохранить вам жизнь и здоровье. Эти ситуации возникают зачастую неожиданно, внезапно. Нужно просто знать, куда надавить и на что надавить, для того, чтобы избежать многих неприятных вещей со здоровьем. Эти знания основаны на рефлексотерапии, на китайской, корейской рефлексотерапии. И, в принципе, описаны в разных источниках. И эти теории уже имеют несколько тысяч лет практики и вполне доказали свою жизнеспособность. Я вам сейчас покажу основные точки и зоны, воздействием на которых можно сохранить даже себе жизнь. Эти вещи находятся всегда с вами, то есть руки на которых основные эти точки всегда при вас, и вы можете воздействовать на них в любой момент, не имея в кармане каких-либо своих традиционных лекарств. При проблемах, возникающих с сердцем или сердечно-сосудистой системой, как то аритмии, ишемии, это недостаточность сердечно-сосудистая. Основные точки, две нужно их знать. Это точка Шэнмэнь, которая находится на складке мучезапястного сустава и в углу при сгибании. Вот эта точка Шэнмэнь, или врата духа, она очень важная и доступная легко. Научитесь ее находить. Если вы приведете ладони к себе, то в этой складочке между головками локтевой и лучевой кости, здесь две головки, вы как раз в сгибе найдете эту точку Шэнмэй. Это очень важная точка, называется врата духа, воздействием на которое вы можете снять вот эти сердечные проблемы без традиционных, традиционных лекарств, нитроглицерина и других сосуда расширяющих коронар расширяющих препаратов. Если вы ее найдете э, кончиком пальца то она даст вам вот, чувство онемения или распирания на внешней тыльной стороне кисти Шинмейн вторая точка важная и массажем которая нужно снять эти боли за грудины жжение в груди и другие пред... э, симптомы ишемии, то есть недостаточности сердечно-сосудистой системы. Это массаж мизинца, здесь меридиан тонкого кишечника и переходит в меридиан сердца. Вы должны вот так вот массировать в течение минуты с одной стороны и с другой, но больше слева. И точка находится под внешней стороной ногтевой пластины за, на 3 мм в сторону внутри ладони вот эта точка С9 надавливаем на, на, на которую вы, вы можете снять даже э, приступ ишемии без нидроглицерина не дожидаясь его то есть шинмэнь и С9 другие важные точки которые позволят вам, допустим, снизить поднявшееся давление и убрать даже гипертонический криз, находится на, опять же, складке ладони при приведении ее к себе в середине. Это зона, где находятся эти точки, отвечающие за давление в классической терапии. Это вот она, первая точка, и еще две точки по средней линии. Одна на расстоянии цуня, но чтобы ее найти вы просто идете по этой средней линии и болезненную точку начинаете массировать. Если она болезненная, вы должны придавливать ее, снять эту боль слева и справа. То же самое. Повышенное давление. Одна в середине и дальше по средней линии вы ее найдете до шести ЦУНИ, последняя точка. Идея такая, нужно уравнять энергию слева и справа, и таким образом вы сможете снять давление. В случае расстройств желудочно-кишечного тракта две важных точки, одна ХЭГУ, находится на линии пересечения указательного и большого пальца, как раз вот она, точка хэгу, она во впадине. Вы ее тоже легко можете найти. Она находится на берегане толстой кишки слева и справа такая же. Массажем ее вы можете снять желудочно-кишечные проблемы, тошноту, боль в подребере, в правом. И спазм выделительной системы. И вторая важная точка, ключевая на этом же меридиане, которая поможет вам снять проблему с задержкой желчи, она по концепции суджок корейской находится у основания большого пальца, подушечка большого пальца. В случае каких-либо спазмов, или задержек желчи вы должны найти эту болезненную зону и просто придавлением ее снять вот этот спазм, чтобы у вас выделялось вовремя нужное количество желчи. То есть она аналогично, ну тюбаж, закрытый тюбаж, есть такой способ, который позволяет открыть эти сфинктеры. Слева и справа, то есть это врата желчи называется. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик.